Коллеги, друзья, всем привет. Все мы знаем, что в 2022 году мы значительно расширили географию складов Эквип. Наше присутствие сейчас по всей России и не только. Мы есть теперь и в Европе. 2023 год сулит очень много грандиозных планов, которые мы 100% планируем выполнить. Я очень прошу, присоединяйтесь к нашей дружной семье Эквип. Мы будем вас очень ждать. Спасибо.